привет всем кто зашел на мой канал это видео я снимаю о новых цветах акварели тех самых которых я показывала в видео с распаковкой красок как я и хотела первую из всех красок я попробую акварель Новые цвета я буду в скетчбуке. Он по формату примерно как книга, и так получилось, что я его использую как учебник для красок. Я стала делать выкраски тех цветов красок, что у меня есть, и также изучать э, пигменты, их составляющие. Эта тема меня раньше не интересовала, а этим летом я сильно увлеклась. Можно сказать, что я начала рисовать даже с изучения пигментов. Делать выкраску я буду по-сырому, потому что мне интересно посмотреть, как акварель растекается. Для меня в акварели это одно из основных качеств. Растекание, перетекание из цвета в цвет. Начну с ультрамарины темного мне очень интересен этот цвет, так как по отзывам он хорошо гранулирует. А у меня в планах нарисовать темное небо с тучами. Такую пасмурную погоду. И цвет темного ультрамарина будет именно цветом самого неба. Хочу создать такой эффект, как бы нависающий темное небо, а сверху все-таки вот свет его пробивает. И вот эта грануляция, она, мне кажется, очень хорошо подойдет для этого. По-моему, очень красивый цвет получается. И интересно посмотреть, как он себя проявит именно в высохшем виде. Следующий цвет индиго. Я его впервые попробовала в масле. Совсем недавно делала картину э, желтые розы на таком сером-синем фоне. И мне понравился, как цвет Индиго дает смеси с другими красками. Получаются довольно глубокие цвета, объемные. И вот сейчас я крашу, и мне кажется, что даже индига тоже здорово подойдет к темному небу. Смотрите, как он классно растекается. От очень насыщенного к очень светлому. Эта краска трехкомпонентная, трехпигментная. Так, это цвет майская зеленая. Она легко смешивается, и я мешала ее, конечно, многократно. Но мне нравится, как сама кюветочка смотрится в наборах красок. И я заказала ее. К тому же, ну мне нравится, как она смотрится в рисунках, уже в готовом высохшем виде. И здесь она тоже будет очень здорово смотреться, потому что сочетание двух темных синих и такой яркой салатовой одно из моих любимых сочетаний. Она очень праздничная и в то же время очень природное такое. Эти три цвета очень красиво друг друга дополняют. И смотрите, как красиво начала майская зеленая затекать в Индиго, а ультрамарин в майскую. Живописно получается. Этот цвет Окись Хрома. Мне почему-то кажется, что должен быть красивый цвет, как цвет хаки. Посмотрим. Тоже природный такой. Да, я угадала. Окись хрома у меня также есть в масле. И, к примеру, писать ну, дневной пейзаж. Вот этот цвет очень здорово подходит для дальних... Ну, для травы на дальнем плане. Он такой дымчатый. Перспективы хорошие получается. О, этот цвет новенький в палитре белых ночей. Это Моренго. Цвет с белилами серый. Мне кажется, должен быть красивым. Да, очень красивый. В таких цветах есть преимущество, но ну, что их мешать не нужно, потому что они с белилами. Можно брать сразу чистой кисточкой. Смотрите, какая красивая страница уже получается по сочетанию цветов. Вот сейчас тоже интересный цвет будет «Земля зеленая». Редко где его вижу в палитрах. Но мне кажется, очень хороший цвет. Очень полезный. К тому же он двухкомпонентный. Очень классный цвет. Он такой как будто ну, в общем, он дает светиться бумаги из-под него. Хороший цвет. Набирается хорошо. Страница в моем скетчбуке уже напоминает какой-то. Пейзаж. Вторую страницу я буду делать более яркими, точнее светлыми цветами. И так как я использовала уже белильные цвета, то поменяла воду, чтобы другие цвета смотрелись све свежими. Этот цвет королевская голубая. Тоже он, по-моему, новый и тоже с белилами. Посмотрим, как он будет смотреться рядом с темным ультрамарином. Наверное, он больше будет подходить для изображения солнечной погоды, ну, либо платьев принцессы королев. Нежный очень цвет, им хочется рисовать. И кветочка красиво смотрится. Не могу остановиться, делаю такие большие выкраски. А цветов еще много. Так, это цвет розовый кварц. Такое сочетание цветов уже напоминает утреннее облако. Можно увидеть сейчас, как сгранулировал индиго и ультрамарин темный, он уже высох. Индийка очень классно гранулирует. Этот цвет персиковый. На этой странице получаются всякие новиночки у меня. Очень нежный цвет. Эти краски хоть и более кроющие, чем чистый акварель, но при высыхании они становятся прозрачными. Кстати, королевская голубая тоже гранулы дает. Расслаивается. Цвет желтый. По один один пигмент. Буду делать такую палитру, как для облаков. Ну, в общем-то, кисточка сама выбирает цвета. так как они красиво друг с другом смотрятся. Цвет розовый пион. Он должен быть немного холоднее, чем розовый кварц. Такая зефирная страница. Лиловая краска. три довольно близких цвета интересно насколько сильно разница будет заметна на палитре о да этот цвет еще холоднее еще фиолетивее и желтый этот цвет конечно дает дополнительный контраст рядом с ними и желтый загорается, и также он выгодно оттеняет различия в оттенках между розовым кварцем, пионом и лиловой краской. Мне эта страница напоминает либо утренние облака, либо утро в горах. Попробуем ауреалин Пью сто пятьдесят один. Мне кажется, я собираю все желтые цвета. Не знаю даже, какого у меня еще нет. Желтый очень светящийся цвет. Мне кажется, очень здорово палитра подобралась и смотрите, какой прозрачный цвет желтый, который по ее один, как нежно он просвечивает. И окись хрома очень красивый цвет. И индиго мне очень сильно нравится. Так выглядит. Те акварели, которые я э, раскрасила, вот эти две страницы. Но есть еще цвета, я не уместилась на двух страницах. Снова беру чистую воду. Еще раз посмотрите, как майское зеленое красиво смотрится с Индиго. И как желтая здорово просвечивает и наслаивается. Мне кажется, превосходный цвет. Персиковая тоже. Начнем с красного хинокридона. Красные цвета также мои любимые. У меня есть всякие на море. И большая палитра красных цветов. Люблю их использовать. Отличный цвет. Насыщенный и прозрачный. Это ведь, по-моему, цвет мадженты, да? Красный хинокридон. Какой он прям живой. Я забыла страницу смочить, поэтому он не так растекся. Олег а довольно плотно. Но ну, теперь мы видим, какой он текучестью обладает. Можно писать только одним им. Все что угодно. Это даже просто вот мои маски кистью похожи на какой-то размытый пейзаж. Теперь новый цвет пробуем. Неаполитанское оранжевое. Я его не покупала, думала, что он тоже белильный. А он, представляете, однопигментный. Этот цвет краски просто сам по себе излучает свет. как будто он является источником света и смотреть как классно растекается меня радуют эти все цвета это шахназарская красная для меня примерно как земля зеленая было интересно попробовать также и шахназарскую красную мне кажется, это должны быть необычные цвета. И в то же время красивые сами по себе. Да, именно так. Что мне напоминает эта страница? Ну, прежде всего, закат. Либо какие-то спелые фрукты. Заметно, что эта краска будет гранулировать. Теперь попробуем неаполитанскую светло-желтую. Она также однокомпонентная. О, она прекрасна. Какая она прозрачная. Точно, это страница, как фрукты в натюрморте. Следующий цвет перелен фиолетовый. классный какие красивые разводы сами по себе получаются и он гранулирует вы только посмотрите это просто отлично и как красиво шахназарская красная смотрится. И какой ровный цвет у неаполитанской светлой желтый Просто супер. перелен достался совсем-совсем уголочек. К тому же на него затекла желтая краска. Никак не могу... Уместиться на маленькой выкрасочке. А рука тянется, окрасить больше. Так, я что-то пропустила, какой-то цвет. Это венецианская пурпурная. Венецианский красный цвет. Очень красивый. И пурпурный. Это просто... Как подобрать слова к этому цвету? Он супер насыщенный. Очень красивый. Ему достался совсем маленький уголочек. И теперь еще попробуем уместить там цвет Мокка. Тоже цвет новинка. Но попытаюсь его как-то представить повыгодней. Ой, как красиво растекается. Это очень удачные цвета. Вот это две краски венецианская пурпурная и мокка. Но вы только посмотрите на фактуру этой акварели. Фантастика. Они все такие прозрачные, так наслаиваются классно. Вот вся палитра новинок моих. Акварели. Мне кажется, все цвета очень удачные и выигрышные. Каждая страница красиво смотрится. Теперь, так как это все-таки выкраски, я хочу подписать цветам. Для этого я буду использовать этикетки самих упаковок акварели оставляя только название и там информацию о пигментах и прозрачности. Просто приклею упаковку на сам цвет. Глаз не отвести, мне кажется, очень красиво. Увидимся в следующих видео.